Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для Клёва». Мы с вами на Днестре. Сегодня 21 октября 2019 года. Туман. Ветра нет. Красота. Вот. Мы с подписчиком канала Все для Клёва». Это Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте вам. Доброго Это творческая натура, личность, которая пишет музыку, сочиняет песни, играет практически на всех инструментах. Очень очень такой интересный человек, с которым будет сегодня интересно поговорить. Он нам нас расскажет очень много интересного, правильно? Да, конечно. Вот. Все расскажем, все покажем, даже сыграем. Сейчас мы как раз... Сейчас у меня готовится песня для канала «Все для клева». Есть у меня такая... Была такая мысль написать песенку. Вот, я просмотрел очень много видео, вот, очень мне все нравится. И пришла такая идея написать песню, чтобы, чтобы этот канал имел как бы, свой небольшой аудиотрек. Вот, песня будет про дедушку Днестр, про снасти, про наживки. Ну, вот, в общем, про, про хорошее ком... настроение. Да, в, общем, да. в общем, все, да. Про хорошее настроение. Вот, про все, что было клево. Супер. Вот, так что, надеюсь, может быть, даже и в этом ролике, эта песенка уже появится. Так что О! вы досмотрите до конца это видео. О! Вот. И там как раз вот подготовьтесь и под самый финал, полтишок и пошла песня. <г recommended the Titanic> Супер! Друзья, не перематывать Наконец видео. Нет, перематывать нет смысла, потому что сейчас как раз в середине видео будет еще один интересный момент. Так что надо смотреть. Во. <г alcoholic> да, значит, мы ловим на... По два удилища у нас. Как бы больше не нужно. Приехали вот с утра, мест на Днестре немерено, то есть можно приезжать смело и ловить. Да. Главное приезжайте в середине недели да. и и, такими, и вот с такими пакетами. Да, да, и вот с такими пакетами. Да. Ну, это у нас уже такая фишка, мы постоянно с такими пакетами приезжаем. Вот, собираем да. свой мусор, собираем чужой мусор. Но стало да. чище, намного стало чище всего. Ну, так Если субботник после проводили. После субботника да. стало намного чище. У Сергея макушатник, да, Сергей? Макушатник и потап. А, макушатник и потап. Чистый стандарт. Понятно. Стандарт Днестра, да? Да, нет, стандарт все для клева. Все для клево. Правильно. Вот, у меня два паука будет. Один будет в виде макушатника, второй с фидерной останкой такой ну, с длинным поводком попробую сделать. И будем пробовать червяка, парыш, ну и так далее. Пока было темно, мы нашли бровку. Вот. И ее немножко прикормили. Прикармливали пелицем. Я сделал микс э, пелеца э, чеснока и гороха. Вот такой вот. И добавил прикормку тоже. Фиш э, дрим. Карась, чеснок. Добавил туда немножко ликвида. То есть у нас получилась такая чесночно-клубнично-гороховая смесь. Скажем так. Она вот так выглядит. Вот. И на такую вкусняшку пробуем сегодня половить. Будем надеяться, что будет карп, лещ, карась, тарань. На крючок будет цеплять опарыша. Он уже вылазит уже. На червя. Вот такой подлещик Давай посмотрим, на что он там взял. кормушечка паук да. кормушечка паук ага ну, ну вы видите да нижняя губа маленький крючок классика и, и два упал. парыша два да. парыша ну подлечик такой хорошенький хороший да. да то есть грамм 400 может да нормальный хороший хороший да. с крупного карпа поймать очень тяжело потому что как бы конец осени и сезон уже заканчивается, ну, поэтому. Сейчас, да. ну так на всякий случай на будущее, ага. ну как вариант знать просто. Сейчас ставить большой крючок вообще нет смысла. Вот, вот крючочек, который правильный, вот он. Какой он манюсенький, какой красавец. Да. Бананчик такой красавец. Это, это у нас а, это... это у нас получается анаконда. А, тефлоновый, да, 12 номер. Супер, да. Да, Супер вот, вот такой еще такой будет идеальный вариант то есть для того чтобы поймать леща карася вот такой чуть поменьше рыбу чем карпа, да. да вот такой вот маленький бананчик то есть если, например я себе представлял что вот это вот манюсенький то он большой то это получается большой. да вот на такой крючок мы летом ловили карпа о как да ага. Все а понял. вот это как раз под подлещика будет нормально и супер сейчас прямо и, и даже можно на волосяную оснастку либо просто Ой, друзья! С утра кофе на утреннем днестре. Ой, бодрит! Ой, бодрит! Это же бомба! Не ага. соединяйтесь вот Главное пейте без сахара. Ощутите настоящий аромат кофе. Да, я как-то как раньше пил с сахаром, но сейчас уже перешел без сахара. Как бы понял, что в моей жизни достаточно сахара. Обычно, ну, допустим, я раньше ловил на обычные крокодилы 2-4. Ну, как, как вот. многие здесь на как Многие, да. Да, да. Вот, но практика показала, что ну, длина хорошая, да, но немножко тяжеловатый. Поэтому да, вот пришла и идея, да, дубовенький, пришла идея купить импульсы 2. Ага. Но ну, ну, вот, легкая да. палка. Вот, 2.7, ага. отличная палка, я если честно, когда, вот, кстати, очень важный момент, есть такие рыбаки, но ну, люди, которые, вот, допустим, вот он смотрит что-то, видео какое-то, да, где-то ага. в интернете смотрит, вроде палка нравится, но пощупать ее и понять, как она состоит, какая у нее конструкция, этого невозможно, пока сам не пощупаешь. Ага. Вот я точно такой же был, долго думал, покупать, не покупать. Потом, когда взял в руки, оказалось, что именно этот спиннинг обыкновенно, вот, конструкция простая, очень удобный, хорошо бросает. Классная да, палка. И в принципе, 2,7-3 метра достаточно для отлично. Днестра. Отлично, и по деньгам недорогой. То радость. есть, получается, на первую бровку, в принципе, да, согласен. Да. Да. Недорогой абсолютно. Классная классная палочка. Сергей, покажи мне, что там у тебя за снасочка такая. Тут, значит, чистая... Макушатник. Чистый, да, чистый макушатник. Кукурузный, да, или грох что-то? Это кукурузка. Так. Кукуруза, но уже и душат она чуть-чуть. ну Нормально, что? Ну, да, сейчас будем грану, что Буду менять крючок, потому что, наверное, большеватый. Хотя, десятка. Ну, чуть-чуть большеватый. Большеватый, да, да. Надо поменять. И смотри, я тебе хочу посоветовать. Вот есть такие клипсы с юбкой. И, есть они у меня, да. Вот они лучше. Лучше, да. да. И, Знаешь, почему? Есть... Когда она вымывается, тут дырка получается такая от этой клипсы. Ага. А если с юбкой, то она как бы приглушает эту дырочку. и Сейчас, не чтобы, не, чтобы не было вопросов. У наших телезрителей что такое юбка, а сейчас наглядно покажет. А ну вот он. Да, абсолютно правильно. Вот такая. Да, вот есть? она лучше, чем вот эта. Да, есть, они у меня вот здесь все заряженные. Сейчас я поменяю. Вот. Сергей, расскажите. Он... Чем мы занимаемся? Чем вы занимаетесь? Все правильно, да, Значит, живой город так. У нас в нашем городе Белгороднестровский есть семейный ансамбль. Фамилия наша Цуркан. Мы, с самого детства выступаем концерты ну, везде выступаем в общем в свадьбы, дел, свадьбы делать свадьбы играем да. так друзья кому нужна свадьба бункер, пожалуйста обращайтесь <святый> все играем, <святый> обращайтесь. Да, все играем вот. в данный момент занимаемся фестивалями концертами вот. я сейчас познакомился с ребятами с общественной организации рыбацкий край в белгород Белгороднестровске. Вот. есть там первый причал туда приезжают на рыбалку там проводим соревнования фестивали приглашаем коллективы вот провели уже много, фести... много фестивалей много рыболовных турниров провели вот в прошлом году сделали детский сейчас будем готовить для женщин Ух ты! Вот. так что да, мы готовьтесь вот. ну в принципе вот так вот и жизнь протекает то есть выступаем, гастроли, приехали домой, вот на рыбалку попали сорвались, вот. В принципе, вот так вот все происходит, кстати, Сергей меня приглашал на рыбалку, туда когда у вас был фестиваль, да? Или... Э -э -да когда у нас был турнир, да, турнир был. ну ничего у нас Но... в следующем году, значит Начинаются турниры, так что там и детский будет. Ну, в общем, работа непочатый край. Все. Друзья, смотрите канал, это, конечно, Все для супер. клевого, вам все покажу. Да, там все <с будет, да, там будет все клево. Друзья, козлик, козлик. Последнее путешествие наше было, мы работали сейчас, гастрировали по Uh -huh. Вот, с Канады выходили, получается, по Аляске, вот, на большом круизном, круизном лайнере, вот, ну, играли там, были европейцы, были немножко наших иммигрантов, но в основном, конечно, американцы и китайцы есть, вот, люди танцуют, мы им играем, им все очень нравится, вот, но между делом, там же море, там езди рыбачить, uh -huh. вот, ну, и мы всегда, когда, допустим, туда летим, мы всегда с собой в сумку берем маленькие небольшие удилища с катушкой. Ага. Вот. Либо наматываем шнур, ну, скорее всего, шнур, потому что там Салман серьезный хищник. Вот. И берем с собой маленькую коробочку блесен. То есть это все можно спокойно перевозить. Да -да. Никто на это не обращает внимания. Вот. Приехали, допустим, есть время свободное. Вышли на озеро. Вот. Там начинает, значит, у, нее, у Салмана идет жор, начинается с июня месяца. Uh -huh. вот, ее спокойно можно ловить. Маленькое удилище там, на, на, на 2,10, 2,40. Разложил, пух пук покидали. Вот. Ну, хорошие экземпляры. Окунь морской тоже. Ну, такие хороших размеров. Вот. То есть, о чем я хочу сказать? Очень важный момент. Если, допустим, собираетесь в путешествие, то берите с собой наверняка в магазине у Саши есть небольшие да -да -да. палочки ага. с катушками. Очень удобно кинул себе в сумку вещевую и поехал. То есть на неделю едете себе, ну, к примеру там решили поехать по путешествовать. Палочка есть, пых пык покидали. Ну, интересно, конечно. Да, есть такое удилище именно для путешествий. Да, да. Это очень-очень важная тема. Почему? Потому что, ну, большую палку ты не повезешь, неудобно с ней. Ты никуда в багаж ее не сдашь. Ну да. Вот. В багаже поломают, вручную кладь она не влезет в этот самый. А так с собой в сумку кинул. То есть на Аляске тоже рыба есть. Это, в принципе, везде, где бы ты ни путешествовал. И что, Ютуб-канал Судариклева смотрели? это вообще скажу даже больше, что во время игры, во время работы даже умудрялись досмотреть потому что, ну просто, ты начинаешь смотреть, вот, и ты понимаешь, что тебе надо на работу но ты хочешь знать, что уж там дальше, все-таки Саша вытянул туго карпа или нет поэтому это надо было досмотреть во время работы, конечно смотрели, ночи, очень... это же, во-первых, интересный материал, это... ты смотришь, то есть ты живешь, ты находишься где-то в другом месте, например но мысленно ты находишься дома, то есть на Днестре, вот здесь. То есть в этой атмосфере. Конечно. Вот, И э, как-то мы даже дурковали, брали на вот эту маленькую, маленькую эту удочку, э, цепляли, у меня даже с собой был где-то этот самый потап. Вот, потому что я брал с собой снастику, какие цепляли, просто закидывали, дурковали типа. А, еще снимали, делали еще видео, значит. Э, добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня с вами на 51-м километре Аляска. Ну, были такие приколы, да. Вот. Ну, интересно, интересно. Не, оно вдохновляет. Поэтому... Кто еще не подписался, друзья мои, подписывайтесь однозначно. Очень интересный материал, все есть, все можно понять. Да, спасибо. Это очень, очень серьезная оценка. Да, что крутить, что выкручивать. Каждый человек для себя может найти все ответы на свои вопросы. Так же самое, как и делал это я. Вот смотрите. Если камера, конечно, передает. Вот человек приехал, вроде как не бедный, да? Ну, вот ну да. Форт Куга, да? Вот приехал. Вот такое ощущение, как будто последний хрен без соли доедает. Ну да, бутылки, куча спиннинга. Вот, надежде... вот, вот не, не, не, не проймешь этого человека. Вот мы с ним уже разговаривали, я ему объяснял, что нужно как-то соблюдать нормы вылова. Нет. Нет, ну для таких только, только нужно, чтобы вот рыбнадзор, вот, типа, да. патрулили, приезжали и штрафовали. Только тогда может человек понять, что когда по башке банц. Ну да. Ну, сколько человеку надо? Ну, две палки, ну, ну, три максимум, больше не надо, ты не уследишь. А ты одно не уследишь, а второе, ну, ты же приезжаешь чтобы отдыхать? Ну, конечно. А не работать? Потому что если поставить шесть палок, ты не отдыхаешь, ты работаешь. Да нет, это беготня. Нет, те, кто хочет похудеть, например, то есть вы можете взять себе большой участок территории, поставить палки, но без крючков, просто, чтобы не бредить. Были... рыбу, да? Да, просто бегайте для развития. А так, ну, не смысл. О, две палочки, сел себе. Да. Ну Вот и ты рыбачишь очень удобно. Я не хочу обидеть старшее поколение, но в большинстве этих случаев вот такие торбохваты, это вот люди старшего поколения. Почему-то вот я так заметил такую тенденцию. Вот привыкли, знаете, как все вокруг колхозное, все вокруг ничье. Ну да. Вот помнят еще как при Советском Союзе бери хапа, блин, забирай. Да, да, да, Чем больше, тем лучше. вот это вот. Ну примерно так и осталось, да. Современные, современные рыболовы переходят уже более на... Кто, допустим, выбирает направление фидерное, понятное дело, что там одна палка. Там, ну, две, ну, просто много будет. Одно ты следишь, ты кормишь отточниками. Ну, да. карповики, допустим, ну, три максимума, не знаю, три палки. И то на днестрение можно... кто Смотри, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это вот восемь он поставил уже этих бутылок. Восемь бутылок, да. бутылок. он девятую. И еще на берегу. Опа, и, еще да, и еще на берегу будет ставить 5-6 удилищ. Ну зачем? Вот. Куда это ему? Блин? То есть вот, чтобы, допустим, телезрители понимали, те, кто не были на Днестре, вот, буквально вот на 1 километр расстояние, вот мы насчитали 300 банок. На 1 километр, ну вот сколько могли увидеть, вот насчитали 300 вот этих банок. Бутылок, да? Бутылок, да. Помимо этого еще на берегу. Кучу спиннингов. Да, вот, а от, потом от, вопрос, откуда возьмется рыба? А потом вопрос, а где рыба? Вот человек приезжает, допустим, на водоем и говорит, я хочу половить карпа, но его нету. Говорю, а откуда он возьмется? Ну где же его столько взять? Тузиков. Я в шоке просто. На базар приходишь, вот такие маленькие тузики. Зачем их вообще брать? Так, все, к сожалению, не пускать. все это понимают. Да, не отпускать. все это понимают. И, рыбы нету. и что самое интересное, человек приходит в магазин, он оставляет денежку, Покупает ну, там, удилище, леску, то есть все денег стоит, катушка. Ну, да. Приезжает на рыбалку в надежде того, что то, что-то поймать. А в результате ничего нету. Почему? Не то, что рыбы нету. Рыба есть. Я вам скажу больше. Просто не смотрит канал Судяклево. Ну да, надо его <с смотреть. Я вам скажу. Значит, есть в город, есть в Польше есть такой город, называется устрики дольная И там вот этот наш дедушка Днестр начинается вот с такого ручейка. Uh -huh. на горе я там был очень большая река ну рыба есть в любом случае к нам в лиман заходит сейчас когда немножко там погнали ребята сеточников так рыба зашла начали ловить кар подошел и карась То есть, как бы ну надо надо просто ну не надо столько много кидать зачем тихонечко и все работай. себе два-три фидерка, пэк пэк, -пэк и все там акушатники. ну ну 5 ну, удилищ с согласен ну, только, просто... Чтобы это как-то дошло до людей. А как? Вот, вот сколько ему надо рыбы, чтобы он наелся? Вот сколько? Козлятушки-ребятушки? Да. Смотри, один за одним. Да, значит, точка начала работать. Да, То, что, значит, в одну точку прикормил. Все. Да. Вот такие вот козлики, видите? Ловятся. Опять же, маленький крючочек. Да, и знаете, на, на кучу, кучу опарыша Тут три штучки. Да. И опять же кормушечка. Три парика. Паук. Но... Да. Очень удобный монтаж. И не путается. И нормально. не путается абсолютно. Ни одного запутывания не было. Сколько уже было бросков. Да. Многие говорят о том, что она далеко не летит, точно не летит. Точность определяется клипс на катушке. Вот. Дальность, силой заброса. Поэтому я не знаю, нормально налетит. На рыбалке у многих рыболов есть такая тема, как покурить. Это, это очень сильная тема, да. кто -то курит, тот понимает. То есть, закурить сигаретку закинул, вот она. Ага. Но дело в том, что дым от сигарет, так. Мы, мы держим, потом берем наживку, оно передается. Да. Вот, и рыба это очень сильно ощущает. А. Поэтому ага. есть предложение бросать курить. Правильно. Друзья, вот я, например, бросил курить. Я курил около 20 лет. И бросил Но, курить. Ну, стаж хороший. Не, надо да? заканчивать с этим делом, потому что оно... Кстати, Но... бросил курить очень интересным вариантом. Угу. Ехал как-то в командировку в Киев на машине. И была у меня аудиокнига. Как же ее? Легкий способ бросить бросил курить. Бросить Аленкар. Да, Аленкар. Да. Да-да-да. И вот я ее просто послушал угу. за эти 4 часа или за 5, угу. пока я ехал. Послушал и, и просто побросил и больше да. я не курил а она спасает, да. чудовище вымирает Короче, <свят> Внутренне в нас. кто еще не пробовал алан карпа легкий способ больше курить да, хороших почитать да. почитайте либо скачать в интернете в материала да. очень валом есть да, видео да, да. если а, а а конечно аллен я прослушал и вот э -э ну какое-то время там уже дня два не курил потом ну просто у меня была обстановка такая, что не дома, скучаешь за домом, хочется покурить, хочется, ну, такое что-то вот, ну, это, конечно, не отговорки, это все бред, Да. вот, но вообще надо будет еще раз перечитать и все-таки да. окончательно бросить, абсолютно так правильно, так это хорошая книга, да, читайте, ну, mm, давай, ну, что, я не буду вас снимать, смотрите, я вот так вот встану вот сюда, и вот туда буду направлять, вот, вот туда лучше направить. Да, вот туда направлять. Да, и вот вы, вы хотите сказать, что, вы же знаете, да, правила любительской да. ловли, правильно? Да. То есть, что не больше трех килограмм, не больше 5 крючков, да? да? Угу. У вас тут? Восемь. там и на берегу сколько? Три. Три. Вообще пока стоит одна. Ну, понятно, но будет три еще, да? Ну, да. Итого 11. Угу. Это с учетом того, что в каждой снасти по одному крючку. Но там же не по одному крючку. По одному, по одному да? По одному. Ну, хорошо, пусть по одному. Это нормально? Нет, я считаю. А зачем тогда вы это делаете? Ну, рыбу поймать. Блин, ну так нормальное количество крючков. То есть на то, которое положено, разрешено. Не пробовали? Пять. Почему не пробовал? Пробовал, я это мне меня ну, первый раз. Вот я поставил себе. Вот поставить, например, там два удилища здесь и три банки там. Ну вот пять. Ну вот что бы так не сделать? Есть предложение сделать... Что? Немножко другой монтаж. Хитрый монтаж. Так. Ну, как бы многие его знают. Значит ну. поставим. Уберем макушатник. Так. Вот. Значит, поставим сюда отвод, самый обыкновенный. Вот. Почему эти отводы? Потому что ну, было такое мнение, что эти отводы хорошо держатся на течении. То есть они падают и как бы держат, под плечо. Вот. Но это чисто для пробы. Я не знаю, насколько у меня это сработает оно или нет, но, в всяком случае, комбинировать надо что-то пробовать. В качестве В общем, есть? да. Сюда кормушка и, значит, бусинка, вертлюжок и поводочек небольшой. Сколько? Ну, сантиметров 8 до 10 сантиметров. Попробуем. Угу. На крючок поставим гранулу, попробуем. Если на гранулу не возьмем, значит, попробуем поставить червяк. А не будет она отпугивать, эта здоровая такая трубка? Ну, на нее многие ловят, не знаю. Давайте попробуем. В прошлый век, блин, ну ладно, пробуйте. <свят> <свят> Согласен. Очередной, с С блин. прической, с причесочкой правильной. <свят> <свят> да, с причесаной, да. положено, а. да. С усиками, с усишками. <свят> Красавец, лещик, конечно. Ой, это, это ранечка моя, да. Козлик. А, козлик, да? Да, просто вспомнил. Раньше, когда-то давно играли, значит болгарские свадьбы вот по нашим селам по, по региону вот и такой был обычай значит э, люди гуляли тогда раньше сейчас до 12 свадьба заканчивается а раньше было там до 6 до 7 утра гуляли до рассвета ну и молодые когда уходят уже там часов 12 час ночи ложатся спать идут себе все провожаем марш все ушли вот ну и посаженные родители там или на нашу или там кто-то идут с ними и следят что там и как происходит как только у молодых все уже произошло, все у них хорошо было там, ну, по своим всем делам, то выкидывали, выкидывали, значит, вот такие ведра. То есть вот это означало, что все у них... Все у них произошло. Потом бежали туда в палатку, рассказывали, что все умолодят классно. Все накатывали и разбегались. именно красные ведра выбрасывались? Нет, не важно какого цвета. Главное, чтобы оно было треснутое. Потому что если выкинуть не треснутое, значит что-то дело не пошло. Понятно. И у нас поклевка. Да, у нас поклевочка. Класс. Я так понял, что рыба проснулась? Рыба активировалась. Кстати, прошу заметить, на часах без 5-10. Без 5-10, да? То есть раньше приезжать вообще смысла нет. 10.00. Мы спешим на танцы с тобой. Ну сейчас, кстати, не затракали. Сейчас будем. Да. Легендарная каша. <санк> Отсюда клево, да. О! Такой же. <санква> <кожа>. <санква> <санква> тоже. <санква> тоже <санква> да. Чуть Чуть-чуть крупнее, да. Ну а парик был пожирнее. <санква> вот. И... Ну да. Класс. У тебя кошки есть? Нет. Попугай. но ну, у них клювутные маленькие, не хапнет. Понятно. А вот он и гонок это знаменитый, вот же шон, вот правильная сумка такая, очень удобная, кстати, сумочка. Вот гоночек, кемпинг, класс, очень удобно, не надо уже костры жечь, вот это вот на кострах портить алюминиевую посуду да Да. потом жена не знает как это дереть ты там что-то куховарил значит тебе и тебе чеси да М -м -м. Да, очень удобно кстати классная вещь а вот что самое интересное вот здесь вот на этом столе происходят интересные вещи александр да -да. расскажите пожалуйста людям зачем вам шприц да но можно этим шприцом немножко наколоть опарика, ага. и он будет привлекательнее для рыбы. Он Вы? будет немножко пузать. Это по принципу, когда лягушку надували через этот не, самый, не. да? Вот, смотрите, вот вроде бы три опарыша, да? да. Вроде все три одинаковые. Да. А нет, вот два одинаковых, а вот Один этот, а этот розовенький, видите? Ага, да. ага цвет меня. Да, Тонно. я его чуть-чуть... Сделал привлекательнее, чем, ага. чем тут. И, и еще сразу же, может быть, возник вопрос. Что именно в этом шприце? Что за дип? Где этот? Где баночка? Вот. Потому что обычно всегда так. Ну, лично у меня бы, я, допустим, смотрел бы спрашивал, ну, ну, блин, а что ж там было? Мы сюда добавили. А, это же ликвид, да? Получается да. полунычка. Да, да. Ну вот. Теперь как бы полная картина ясна. Интересно, интересно. Хитрость. Да. Да, я об этом не рассказывал ну, вот пожалуйста. Вообще, вы знаете, дорогие наши телезрители, вообще меня выгодно брать. Я могу пораскрывать, да. То есть, что где-то не покажут, я могу увидеть. Не, просто у нас на самом деле сегодня такая поучительная рыбалка, поэтому мы много общаемся по снастям вообще по каким-то хитростям маленьким, что добавить, что не добавить. Ну, такое интересно сегодня. Но ну, мне лично интересно, я лично познаю, потому что ну с таким профессионалом, но ну, это просто нужно, нужно у него узнавать, учиться, пока есть такая возможность. Самое главное, друзья, самое главное, это не забывайте брать с собой пакет, вот такой пакет да. пакет, да, чтобы можно было в него слаживать сразу весь мусор. Только что-то у вас в руках появилось, что-нибудь ненужное, чтобы у вас даже мысль не появлялась бросить на берег или куда-нибудь в кусты, понимаете, сразу в пакет, хоп и все эти бутылки. Вот я сегодня одну бутылку раскупал для того, чтобы в нее кидать окурки. да. Uh -huh. То есть, ну здесь понятно, здесь валяй не буду сейчас собирать, они валяются. Вот хотя, они. Да. А бутылки просто попрятали в песок. Тысячу лет ну, разлагается вот. стекло вот это. Ну, Тысяча конечно, лет. Ну, зачем? Представьте а себе. А потом ребенок будет идти и как бы с малышом приехали раз, допустим. Вот это тоже не могли забрать, да? Ну да. Кстати, классное ведро. Значит, у кого-то что-то получилось. <ростливый> Чего это, ну? а -а -а -а -а. Класс О, Но это вообще Интересный вариант <р声><р声> Ладно отпускаем он, он бед... Ему больно Ему больно да Кстати вот у меня сейчас проклевывает Немножко потихоньку такие легкие Поклевки на гранулу а -а -а -а. Посмотрим если получится в карман Классный Посмотрим, может гранула будет работать. Потому что чесночная гранула у меня работала. Так, ага. клевочка была, есть, есть, есть, есть. Опять козлик. Маленький, да. Но уже, нет, ну уже побольше. побольше. немножко, да. Побольше уже. Ну вот такой. На парика. На парика, да. Парик работает. За нижнюю губу. Да. Да. Один опарыш вот такой вот с вкусом клубники <свист> угу. <свист> ну класс Паспортная погода о вот это поклевка Боятся деньги не прятать. Вот о так там уже серьезно там что-то серьезное так так так так сказал пулемет Нет. О, вот так нужен? Олишарик Вот такие я и ловил, в принципе, тузиков. Так это же красава. Слушай. Да. Тихо. тихо Сработала. Гранула. На гранулу, да? Да. Вот так вот. Да, гранула. Гранула Оно... чесночная. А ну возьми так вот, покажи у класс. Хороший лечь, да. Есть предложение попробовать старый добрый монтаж, называется лещевка, либо дорожка на два крючка. Крючок массивный, но он специально рассчитан для пучка, червя. Вот, с таким вот жалом он хорошо зацепляет. Опять вот, опять то же самое. Но это карповый спортивный крючок. Но он ну, большой, Сейчас Где карп? Карпау. Но лещ есть. Тарань есть. Давайте попробуем. Если лажа, мы потом, потом переменим, перевяжем. Ну, хотя бы попробуем. Но, во всяком случае, на, на Лимане, в Белгороде, то есть на Гернистровском Лимане, вот на такой крючок очень Ты хорошо. Здоровый, да. Это же большой. Ну, огромнейший крючар. Ключ, ключ, Я не знаю. Ну, как слонов? Слонов, вот у слонов водятся. А вдруг слоников. Ну, попробуем. это перевяжем. Это же секунда дела. А вдруг, а вдруг поймаем? Ну хорошо. Короче, глухая оснастка, я понял. Шо, шо, шо, шо, шо. Что там? О, еще один лещарик. Слушай, второй уже, да, красавчик. Да, на чесночную гранулу. Чесночная гранула работает. Прекрасно. Правда? Да, то, о чем я говорил. Чесночная. За нижнюю губу сюда. Да, как даже, даже осталась резиночка от меня. Да? да, да, да, да. На макушатник. Угу молодец супер у меня тоже поклевочка что тут у нас что тут у нас что тут у нас что тут у нас очень сайты погнали шут маленький класс опять коздик опять коздик на парыше ну что, как всегда мы делаем, друзья Если у нас не клюет Нужно показать рыбе пример И самим покушать, правильно? Мы угу. ну, будем, как всегда, варить нашу овсяночку Овсяночка, кстати, от Эксперт Карпа Да, с у -у -у. изюмчиком Ой, класс Вот это красотища Ты же говоришь, что ты не кушаешь овсянку уже ем уже ешь да ну да посмотрел видео ну, все. взял правильный пример правильно правильно овсяночка это овсяночка это здорово это пища богов конечно класс особенно с угу. ну что, что, что как это кашка. конечно то что надо медик изюмчик кашка а. на природе то супер да Просто супер. если только не учитывать что у нас подгорела каша это усилитель клево да, да, да. наоборот не но ну с медиком класс, класс. бомба ну что ж будем кушать приятного аппетита спасибо Что, нормально да. ну то что запах то что подгорело не, не meine, нормально да придется мыть <свот> о класс! Друзья, очередной козлик. Ну супер. Очередной, скажем так, совет от канала сюда для клёвок». Старайтесь получать удовольствие и от мелочи. Не обязательно там должно быть что-то там супер-мупер, здоровое, огромное. Мелочевка. Приятная компания, хорошая погода, созерцание красоты природы. Да. Вот это вот самое главное. И получайте наслаждение и отдыхайте на рыбалке не пытайтесь там наловить кучу рыбы блин, затарить холодильник выловить все подряд вот. и устать это самый неправильный путь главное это кайфануть и отдохнуть отпускайте маленькую рыбу друзья пускайте дедушка днестр вам даст больше Давай, ну вот, немножечко покрупнее лещик Да, вот, видите, только Доплывал о том, что Нужно Баленьку отпускать, а он дедушка здесь даст другую, покрупнее Да, и это правда Буквально через минуту Последовала поклевка После того, как был отпущен маленький подлещик, ну, скажем тоже не сильно большой, но поинтересней, да, ну такого уже можно брать, ну вот, лещик немножечко уже крупнее, класс друзья секретов никаких нет просто немножко увеличил насадку то есть раньше я пробовал ловить на два парша сейчас на четыре. тот же самый маленький крючок как бы проблем нет и кормить кормить кормить кормить кормить кормить кормить кормить одно место вот самый главный секрет Тут никому не говорите очередной Усатенький козлик. Да. ну Хорошенький. Нет, такой идет гулять. Да. На Они, прогулочку. У нас в Одессе такое не идет. Я думаю, что оно так тяжело идет. Думаю, ну все, там, наверное, лещара такой огромнейший. А тут... Вот такой Красавелла, Вот мне. огонь. Ты запился. За клешню. Да. О! Класс. Давай гуляем! Кстати, Днестровский рак очень вкусный. На больших количествах. О, у нас поклевочка, смотри. Поклевка, точно. Причем не заставлять долго ждать, да? Ну, Ты столько закинул, сразу поклевка. Просто прикормленное место правильно. Правильный крючок. Да. Длина поводка. Да. И главное, друзья, не становитесь наркоманами, которые, знаете как, поймал какого-то карпика маленького, хочется больше поймать, потом еще хочется больше, еще больше и еще больше, и как наркоман, знаете как, дозу все увеличивают, увеличивают. Наслаждайтесь. Тем, что дает дедушка Тем, Днестр. Дает дедушка днестра да. И просто процессом наслаждайтесь. Конечно. Не шарбахваст, он все вон туда он садок, а отпускать да так сергей что-то тащит да ну, серьезно поставил, поставил червя о смотри какой лещарик. класс молодец поставил червя и сразу сработало ну вот она ну, сначала для начала что было я точку кормил так, так. сделал пять закормов ага. поставил червя поклевка и бобчик в торбе у нас душевная рыбалка сегодня то есть надо ставить червя. Я понял. Я понял. Сейчас я тоже поставлю червя. Да. Червь начал работать, причем да. часа два назад он был, ну, молчал. Да. да, да, Так что ставим пучок и погнали. Не, не тараньков, это не тараньков. Это не тараньков. Такая верховодочка. Ага. Смотри, какая жадная. Ага. Ну, да. да. Чесночный... Что там? Гранул, Чесночный гранул. Сплошные да, макушатник И был, ну, долбанула так, что удочка пошла водичку. Ага. что Ага. Ну что, лещик. Лещик. Хорошенький. Хорошенький. Красавчик. Вот на гранулу, друзья. Да. Вот такой вот лещарик. Гранул вот так и работает. Ой, друзья, заканчивать будем, наверное, рыбалку. Ну, козлики ловятся. Ловится, ловятся класс Маленькая, но приятно, правда? Ну вот такие. Да их на 20, наверное, уже отправил обратно. Хай растут. Да. Что мы что-то поймали? Да. Ну поймали. Ну. Ладно. Давай. Так. Позлыл. Норма не, прев... норма не превышена, да? Да, норма не превышена, да. Тут даже пожелание <связать> превысить практически нереально. Класс. Давай-давай. Ну такие. Самое интересное нету у да? Буйки и шарики. Смотри. Друзья, ну вот так вот заканчивается наша сегодняшняя рыбалка дневная считайте с утра и до ну, на корот 15 часов, сети, да? Да. в принципе, я рыбалка очень доволен, Отлично. прекрасная погода, Отлично. лещ у нас клевал, клевал да. по крайней мере, мы определились, что очень хорошо работает чесночный вариант Гранула, да. да, и опарыш, червь работают, все работает. Да. то есть, в принципе, есть смысл ехать и ловить этого леща, крючок старайтесь ставить не сильно большой, вот. И успех у вас будет. Главное, как я вас учил, экспериментируйте. Не идет на одно, плывите на другое, меняйте длину поводка, меняйте крючочек, ставьте больше или меньше. То есть экспериментируйте, и все у вас получится. Обязательно получится. Сегодня мы старались экспериментировать. То есть вначале кинули на одно, не клюет, потом попробовали другое, третье и ключик в принципе мы нашли. Вот, то есть кукурузная макуха и просто гранула обыкновенная, чесночная. Работала, очень отлично работала. Получили море удовольствия. Я сегодня впервые с Александром, мы с ним познакомились, попили кофе, поговорили. Отличная атмосфера, прекрасный, замечательный Днестр. Вот. Погода, кому кто-то скажет, не очень погода, не солнечная, но у нас в душе солнце, например. Вот у меня, то есть мы получили море удовольствия. Лично от себя хочу пожелать, не пропускайте, вот там есть колокольчик, нажимайте на него прямо сейчас и узнавайте больше. Вот, будьте с нами и смотрите этот замечательный канал. Еще хотел бы спросить Сергея по поводу каши, вот он никогда не кушал овсяную кашу, ну очень редко скажем так в своей жизни, да? Да. Скажи мне, как тебе каша? Каша супер. Вот э, такая маленькая рекомендация, обязательно берите с собой кашу, вот, э, варите с утра, это, ну, это такое наслаждение, супер просто. То есть с изюмчиком, медиком, Ой, класс! Овсяночка, класс, просто да. бомба. Да, да. очень да? вкусно. Да. Теперь я буду так делать постоянно и вам советую. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Все Легко Ну а мы прощаемся с вами, до скорых встреч, пока, всего хорошего. Ну что, Александр, давай это самое, может быть, все-таки дадим возможность людям услышать то, о чем мы сегодня говорили. Песню, да? Да. Ну что Друзь. ж, а сейчас песня. Это именно для тех, кто остался до конца с нами. Слушаем.